Хочешь зарабатывать в социальных сетях, тогда партнерский маркетинг идеальное решение для тебя. Зайди на сайт MyLead, создай аккаунт и сгенерируй специальную ссылку. Поделись нею в социальных сетях и зарабатывай за каждым разом, когда кто-то воспользуется твоим предложением. Стой, стой, стой, подожди минутку. Некоторые сайты не любят ссылки и иногда их удаляют, а ты теряешь свой заработок. Чтобы это избежать, используй инструмент HideLink. Благодаря нему боты, которые удаляют ссылки, блокируются, а реальные пользователи переходят на ссылку с предложением. В описании оставляю ссылку к видео, в котором ты узнаешь подробнее об этом инструменте.